которые приходят через две недели. И очень символично, что мы сегодня собрались с девочками здесь, и мы можем вместе с Шабатом вознести каждую свою молитвы Всевышнему и помолиться о мире. О мире на нашей земле, о мире в наших домах, о мире в наших сердцах. Сейчас я зажгу шабатные свечи, и каждый из вас тоже сможет в этом огне произнести еще несколько слов. Так, пока Сейчас каждый из вас может произнести то, что пришло ему в сердце, в душу, и эти слова пойдут прямым выходом наверх. Пожалуйста, говорите. Мира, мира, мира, здоровья всем держки, приюбения, надежды на будущее хорошие. Кто желает, пусть уйдут из Украины. Да, и пусть из-подписью бандиты уходят, чтобы жизни и здоровье. Спасибо, девочки, большое.